Привет дорогие друзья, с вами Игорь Мерлин и в этом видео сегодня я вам расскажу о том, что такое родовое проклятие, откуда наберется, куда девается, каковы его механизмы, как его ставят это родовое проклятие, а также мы сделаем небольшую диагностику на родовое проклятие у вас в вашем семейном дереве. Игорь Мерлин Ком представляет Итак, дорогие друзья, а что такое родовое проклятие? Ну, уже по самому определению понятно, что что-то связано с вашим родом. Итак, откуда берутся эти проклятия? Почему родовые проклятия, они такие сильные? И почему они нам вообще мешают? Ну, если взять по большому счету, представить себе ваше родовое дерево вот в виде руки, то есть там идет как-то от начала времен, что называется, и идут некие ответвления в вашем родовом дереве. У этих ответвлений есть еще ответвления, у них есть еще, у этих еще и так далее, и так далее. И получается такая ветвистая, ветвистая схемка. Что это за схемка? Эта схемка означает, что вот на определенном этапе встретились два человека, два человека мужчина и женщина, и от них пошло свое еще родовое дерево, понимаете, да? От, от, от тех веточек, которые там где-то тоже встретились какие-то мужчина и какие-то женщина, ну, может быть, даже с одного дерева, может быть, с разных, вот как-то так, и у них пошло свое дерево, понятно. Другими словами, все это очень похоже на древовидную структуру. Теперь разберем, что такое проклятие. Конечно, дорогие друзья, идеальных людей нет, и люди, которые жили, которые ваши родственники, дальние деды, прадеды, прапрадеды, пращуры, которые жили много лет назад, они тоже косячили. Косячили, и у них получалось некое такое вот, ну, знаете, как объединение, другими словами. Когда косячат много по мелочам, ну, как говорится, из крохотных дождинок соткан дождь, да? И вот из крохотных вот таких каких-то нарушений постепенно с годами накапливается огромная-огромная сила. И эта огромная сила, она сейчас вам в настоящем начинает мешать жить, просто вот берет и мешает вам жить. Почему? Потому что, дорогие друзья, вот а, это проклятие, которое было, ну, смотрите еще что, а, это вот такие косячки, да, какие-то, но есть еще косяки большие, даже люди про них не знают. Например, кому-то пожелали зла и проклятие перешло народ того человека, кто пожелал, то есть в вашем роду кто-то желал чего-то плохого кому-то другим. Людям, кому-то, может быть многим, может быть маленьким. А так как из поколения в поколение это передается, это с годами все усиливается. И если с этим ничего не делать, то получается очень нехороший эффект. Он накапливается, и в вашей жизни проходят некие моменты, которые не дают вам идти дальше. Это связано и с деньгами, и со здоровьем, и с отношением, и с прочим. Получается, дорогие друзья, что вот эта как бы темная энергия проклятие она продвигается из прошлого через настоящее в будущее. И если с этим ничего не делать, то в том времени, в котором мы сейчас живем, это проявляется определенным образом, будет еще накапливать те проклятия и те нехорошие вещи, которые происходят с вами и с вашими родственниками, например. И передаваться все это будет туда дальше в будущее. Детям, внукам, правнукам и так далее. Понятно. Что надо делать, чтобы это побороть? Конечно, за короткий ролик мы не сможем с вами прямо вот все это побороть. Под этим видео есть ссылочка на мой двухдневный мастер-класс бесплатный. Приходите, мы там делаем большие-большие практики. И разбираемся с диагностикой, убираем проклятие с глаз и прочее. Ну, а сейчас, понятно, да? Ссылочка внизу. А сейчас такая небольшая практика будет у нас. Итак, дорогие друзья, прямо сейчас поставьте руки вот таким образом. И смотрите мне в глаза. Смотрите мне в глаза. Хорошо. Прям сейчас почувствуйте, что мы с вами соединяемся потому что энергия которая идет из моих рук идет и входит в ваши руки и прямо сейчас закройте глаза закройте глаза и представьте себя что вы находитесь где-то над всеми процессами которые идут в вашей жизни и прямо сейчас начинайте вспоминать те процессы, которых вы, может быть, не замечали или, может быть, те процессы, которые вам принесли очень много чего-то нехорошего. Это могут быть такие процессы, как, например, какое-то несчастье, там сгорел дом, например, разбилась машина, какое-нибудь наводнение, затопление, стихийное бедствие, какая-то тяжелая болезнь, не только у вас, например, а у ваших родственников, ближних и дальних. И то же самое с авариями, может быть, внезапные смерти. Прям сейчас вспоминайте эти моменты, а потом в вашей жизни... Бывали такие моменты, когда вот, например, у вас все хорошо, там все, потом хлоп, настроение испортилось. Почему так произошло? Это, дорогие друзья, одно из проявлений родовых проклятий. То есть, когда все хорошо, оно как бы чувствует это, как бы, и делает так, что человеку становится плохо. Почувствовали? Хорошо. Ну и теперь, дорогие друзья, можно открыть глаза. Откройте глаза. Что я могу сказать? Что э, вы можете под этим видео написать комментарии, что вы почувствовали. Ну, понятно, что это коротенькая практика. На моем мастер-классе мы делаем длительные, глубокие и мощные практики. Э, я вам специально такую маленькую практику ознакомительную сделал, для того, чтобы вы почувствовали, что действительно что-то в вашей жизни происходило, и не все происходило так, как вы хотели. И что в вашем роду там где-то что-то было такое, за что сейчас вы расплачиваетесь. И не только кармическая энергия, но также это проклятие, оно перекрывает каналы, например, жизненные силы, денег, здоровья и многие другие. Понятно, дорогие друзья? Так что переходите по ссылке, приходите на мой двухдневный Бесплатный мастер-класс. А я вам говорю на этом все, дорогие друзья. С вами был Игорь Мерлин. Пока-пока.